Варант – это инновационная система цифровизации, контроля и идентификации трубной продукции, используемой при строительстве газопроводов, гарантирующая применение только оригинальных труб высокого качества и с полной прослеживаемостью от состояния в трубной заготовке до готовых к применению труб с информацией о производителе, марке стали, механических свойствах, химическом составе, дате производства и месте отгрузки заказчику. Идентификационные метки предотвращают применение контрафактных труб, которые не зарегистрированы в защищенной базе данных и являются нелегитимными, снижают риски, Увеличивают прибыль, обеспечивая полную безопасность бизнес-процесса компании. На трубы устанавливаются метки с GPS-геолокацией, которые разрушаются при попытке демонтажа, переноса на контрафактные трубы. Каждая метка защищена криптошифрованием, имеет собственный уникальный ID, зарегистрированный в защищенной базе данных с привязкой к используемым ТМЦ и сопроводительной документацией, содержащей полную информацию об используемой трубе. Система ВИМС в режиме реального времени контролирует отгруженное количество трубной продукции на следующих этапах. Отгрузка с завода-изготовителя, приемка на складе грузополучателя, отгрузка в адрес подрядчика и количество смонтированных им труб. При прокладке трубопровода в системе перед началом работ авторизует соответственное лицо, контролирующее монтаж труб и проведение сварочных работ. Система осуществляет контроль в режиме реального времени, отслеживая выполнение объемов каждым авторизованным сотрудником, имеющим свой уровень доступа. В момент фиксации окончания работ в системе формируются точные GPS-координаты стыков труб, сварных швов и данные о сотруднике, выполнявшем сварочные работы. Терминалы подключены к беспроводной связи. Заказчик получает достоверную информацию в реальном времени и может осуществлять постоянный контроль процесса выполнения работ. Подрядчик, контролируемый цифровой системой ВИМС, заинтересован выполнить работу качественно и точно в срок, чтобы не попасть под штрафные санкции от заказчика за нарушение условий контракта. Руководитель предприятия заказчика в режиме онлайн в любое удобное для себя время может видеть на мониторе в своем офисе или на мобильном устройстве прогресс-бар выполнения работ по строительству трубопровода в процентах от общего объема выполнения – в метрах от общей длины и в штуках смонтированных труб, что делает его осведомленным о реальном положении дел высокозначимым лицом для тех, чьи интересы представляет, а также для своих партнеров. Варант IT-менеджмент это передовые современные технологии контроля производственных и бизнес-процессов. Предлагаемая маркировка успешно прошла испытания в институте РУСНИТИ ПАО ТМК. Заключение номер 25-8 от 2021 года. Приняв наше предложение, вы сделаете правильный выбор, осуществив цифровизацию техпроцесса своей организации на взаимовыгодных партнерских отношениях, которые принесут пользу вашей и нашей организации. Благодарим за оказанное доверие и проявленный интерес к предлагаемой компании Варант IT Management новейшей технологии. Анимационные ролики Line in Space Современный метод продвижения бизнеса